Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Святой откроет понимание всех вас для того, чтобы все вы могли также достигать того, что Бог нам предлагает. Это то, о чем я говорю в последнее время. Я хочу записать больше, чтобы вы могли понимать этот вопрос, то, что мы начали говорить. Тогда посмотрите, Бог говорит следующее, апостол Павел в послании Галатам говорит следующее, не обманывайтесь, что это обман, грех, не грешите, не делайте неправильных вещей, не делайте неправильный выбор не обманывайтесь, Бог поругаем. Не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Бог – это праведность, он справедливый в первую очередь, он любовь, да, но это справедливая любовь. Это не любовь несправедливая. И из-за этого Бог не может благословлять несправедливость, грех, не может, кто хочет иметь Его благословение, кто хочет иметь качественную жизнь, то, что Он обещал в Его Слове, Иисус сказал, Я пришел, чтобы имели жизнь и с избытком. Кто желает иметь лучшее на Земле, лучшее из того, что есть, должен слушать Бога. Слушать и быть послушным. Тогда, если мы сеем послушание, мы будем пожинать его, без сомнения. Уверен, я это говорю. Сегодня ты пожинаешь то, что вчера посеял. Я сегодня пожинаю то, что вчера посеял. То, что буду сеять. И из-за того, что я уже 59 лет Богу служу, тогда из-за Его справедливости Он мой Отец, Он видит мою искренность, Он видит мое посвящение, Он видит, что я думаю, как я желаю жить. Он знает все, что внутри меня, Он видит мое желание, мое желание и усилие мое личное передать другим людям, передать тем, кто желает, передать тем, кто хочет, вот эту достойную жизнь, достойную от Бога. Поэтому он благословляет. Но если человек в грехе живет, если человек в бунте, как он может его благословить? Как? Вы можете благословить человека, который против вас что-то делает, если ваш сын или дочь, она непослушна. Вы имеете смелость благословлять или мужа, который тебя предает, обманывает, или жена? Что вы делаете с такими людьми? Вы разводитесь, вы оставляете. Это так? Разве нет? Почему? Потому что вы не желаете, могу сказать, не хотите иметь отношения с кем-то, кто обманывает тебя, кто против тебя, кто любит другого вместо тебя. Смотрите, мои друзья, это справедливо. Тогда разводы, которые существуют в мире, мы можем сказать так, по-своему они справедливость делают, потому что как мы можем благословлять тех, кто нас проклинает? Очень трудно это. Невозможно жить с тем, кто обманывает тебя. То же самое относится к Богу. Как Бог может благословлять человека, который к нам спиной поворачивается? Как Бог может благословлять тех, кто против Его слова выступает? Поэт, как можно благословлять кого-то, кто в грехе живет, служит дьяволу? Дьявол, который есть хозяин и господин греха. Как вы, служа дьяволу в бунте и непослушании, хотите иметь благословение Божьего Царства? Таким образом, не получится это. Тогда, мои друзья, вы должны проверить и рассмотреть ваши ценности, посмотреть, что вам необходимо поменять, поменять вашу манеру думать, действовать, для того, чтобы Бог мог видеть вас и прийти к вам на помощь. Вам нужно думать, как Он думает. Если вы имеете веру, чтобы только получать, и не имеете веру отдавать, вы ничего не сможете поменять в жизни, без сомнения. Все, что посеет человек, будет пожинать. Когда Бог не дал мудрость, да? всем нам, всем вам, у тебя мудрость есть. Может быть, ты читать и писать не умеешь, ты можешь быть очень простой, но Бог дал тебе... Право на выбор, что ты желаешь сеять, что ты будешь делать. Тогда вы знаете, если вы будете зло сеять, пожнете зло. Вы знаете также, что если вы добро будете сеять, пожнете добро. Это справедливость Божьего закона. И тогда мы можем сказать, те, кто верит в Слово Божие, в Его заповеди, в Его обетование, может быть, ты жертва вот этих доктрин, которые говорят о том, что Бог, Он такой милостивый, что Он любовь, Он все за меня сделал, я уже ничего не должен делать. Хорошо, продолжай жить и думай так, и ты будешь пожинать результаты. Бог справедливый. Вот и справедливость. Он обещал, исполнит. Он исполняет для тех, кто послушен, но для тех, кто не послушен, ничего не может делать. Тогда это не вопрос заслужил ты или не заслужил. Ты послушен, ты становишься достойным. Не послушен тогда ты не достоин и вы выбираете вашу жизнь вы решаете как поступать и когда кто-то говорит примерно следующее "Ну, епископ вы говорите так потому что у вас все в порядке вы богатый да я очень богатый конечно у меня Божье богатство внутри меня. Как я могу быть бедным? У меня слава Божья внутри, Дух Божий внутри меня. Как я могу быть нищим? Невозможно. Это не соединяется одно с другим. То же самое и вас касается. Если вы послушны Богу, у вас есть Дух Святой, вы богатый, очень. Но... Чтобы вы имели Духа Святого, нужно, во-первых, покаяться в неправильной жизни, в которой ты живешь. И жить, начинать жить в соответствии с его дисциплиной, порядком, с его направлением. Но как вы можете жить в беспорядке, сеять беспорядок? Сеять что-то неправильное и требовать что-то у Царства Божьего невозможно. Бог справедлив. Бог поругаем не бывает. Апостол здесь пишет. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Тогда мы видим много людей в этом мире. Живут и, я могу сказать, не замечают простых вещей, но одно, одно, я вот точно скажу. Рано или поздно все будут пожинать плоды тех семян злых, которые люди сеют, нравится тебе или не нравится. Но все, что человек будет сеять, он будет пожинать, определено, это провозглашено, написано, записано, и никто не может обойти это, никто не может от этого спрятаться или избежать, написано. Если мы откроем... 28 восьмую главу книги второзаконие там написано второзаконие 28 глава если вы будете послушны если будете исполнять все слова мои придут на вас все мои благословения это не мы за ними будем бегать на нас придут благословения но если вы не послушны без сомнения будьте уверены вы будете прокляты в городе или на поле. Одни проклятия там Бог показывает за непослушание. И вы можете заметить, там первые 13 стихов говорят о благословении. И это, знаете, как небеса на земле. Ну если вы в непослушании, без сомнения... 53 стиха потом говорят о проклятии только о проклятии и что делать Тогда вы кто слушает меня сейчас друзья у вас есть право у вас есть власть над вашей жизнью вы царь вы являетесь принцем или принцессой, который управляет своей жизнью вы выбираете выбор за вами если вы сеете доброе, доброе будет и пожинать. Если вы выбираете сеять злое, пожнете злое. Это правда, от которой никто не скроется. И вы решаете. Вы решаете вашу судьбу, вашу жизнь, ваш, ваш путь. Если вы непослушны. Вы будете пожинать эти плоды, если вы слышите эти слова Божии и послушны, тогда, без сомнения, вы будете пожинать плоды и благословения. Именно так. Пусть Бог обильно всех вас благословит, всех вас. Я знаю, что не все понимают, не все согласны или не хотят покоряться воле Божьей. И следовать за Богом. Но что делать? Они будут пожинать свои плоды. Пусть Бог всех вас благословит. До завтра, друзья. Аминь.